Ворота, смотри, какие-то ворота. Так, тут... Видишь меня? Получается, там есть такие трамплины. Слушай, а не знаешь, ну, посмотри, подожди, смогу я крануть. Видишь, вот этот трамплин. Трамплин встаешь и направляешь на это. Да, тебе надо на крышу напрягать. А, я записываю все-таки, да? Да, это похоже гранату здорово Братись! Братан, ты меня палец. Братишка, иди сюда! Иди за мной! Да какой верх-то, блядь? Вот! Я специально карту включил, чтобы была эта карта. Женя, бля! Ой, oh, Женя, беги беги види! Молодец! Молодец! Троллю. Не понял такой... у меня. На тему понял откуда и куда я улетел <связать> <связать> Я говорю тронить маньяка таким образом это очень хорошо Ну давай <связать> Да, <давай. связать> <Давай. Давай. связать> Макса тебе понравится я тебе говорю Жопочка не будет чесаться Качается? Нет-нет-нет-нет, там За акулу. Орешки хочешь пощелкать. да он меня не догонит. До свидания. Макс, я сзади. Я сзади говорю, вот он я. НИКО! Ой, болеет. А это уже... А я чего-то вот слышу за такой силой, а? До свидания. Да. Да он меня все равно не достанет, чего ему? Нет, конечно, я здесь. Вася, уже... Вася, уже понял, что можно в я наверху. Атя, атя. О, а ты как там оказался? Подскажи мне, пожалуйста, братан. это и приколы до свидания, Максимка сука я застрял в этот момент я знаю нычки Смотри, прикол. Весь нычка. Смотри. Видел? Нет. Сейчас. Нет, не то. Смотри, Жень! Опа! Смотри, вот, вот здесь нычка. Это был не Женька, это был я. На тебе дымовушку, падла. Ай. Да он меня видит! Женька! На <звы> тебя смогу в харе Братан, сверху спрыгни на меня вот здесь Где мой никнейм? И за мной беги! Беги за мной! Быстро, быстро, быстро! Видел телепорт? Туда! Макс, я на автобусе, Все, на автобусе поехал, да? да? я на автобусе живу Не знаю Короче, братан, ты следишь за мной, да? Вот здесь, еще и заблокировал Да. <решок> Все. Тролль для него смотри. Вот этот тролль. Да? А, а эта ловушка не отключается? Отключится, слово совсем? Все. заблокировалось. А, отсюда не выйти? Нет, это А, а как эту ловушку отключить? Нет, ловушка должна забыть. А телепорт тут проблематичный, вот сюда же. Какой я сюда уже войти не смогу. <свист> э -э -э -э. <свист> Троллинг маньяк. <свист> Ау! <свист> Ищи. Я знать могу знать, где блин? Да я много где могу, быть. я еще телепорт. кстати, ну-ка где-то сколько градусов как это? Автобёру, да? да ты видел это? 58 это 58. Нет, да? А я тебе все равно жить наношу урон. А теперь ты ничего не едешь. Я ман. Ну, пускай он теперь эту нычку ищет. Пока я в туалет хочу. А? а у тебя где тут? Чистоты понизить. Вот это сауферну, вот он нажал, смотри. Да, запустить. И делал. А, вот он. 10 мегагерц. Окей. 48 градусов, 47. Нормально 46. Ну нормально. Нормально градусов Я даже сам не знаю. Я вы... просто не знаю, сколько это будет удастся. Я минус сделал, мы аномалия минимум брали. Ну а короче, так 10 мистячая сейчас будет работать. Не, он в это онлайн-игры они не, не так сильно Да они не жрут сильно так в ППС, да. Tới... Думай, думай. Максимка. На ноте еще вот это. Сука! Щуку! Новый. Да! а Теперь ты меня не видишь! Да косой ты, подавится, колбас! Бля! Давай-давай-давай-давай-давай! За мной-за мной! Сможешь такой финт сделать, нет? Ну как я сделал? <смех> <смех> <смех> Ой, троллить! Это вообще жить. <смех> Короче. <смех> а у меня борда Лонса нету? Ахахахаха. Троллинг, троллинг. А где он? Сам себя слепанул. Я прям, прям, прям над тобой стою. Смотри-ка я ему в жопочку жмякну. Ты что наклонился-то? Дай... до свидания ой до свидания максимка можно такая прилетает Все, мы вылетаем из игры.